Всем привет! Играем в фасмофобию, соло, кошмар. А вот мы на стриме поиграли на кошмаре. В целом сложность не такая уж сложная, как оказалось. Потом поехали на Тэнглвуд. попробуем поймать призрака. Определим его по поведению. И словим его. Надеюсь на это. А, идеально, конечно, нужно сделать идеальное расследование, чтобы все выполнить, чтобы все было хорошо. Так. Поехали. Рассую 25%. Датчик движения в благовонии возле призрака. Задания несложные. А, Задание можно легко выполнить, поэтому берем наш стартовый набор охотника. И идем ловить призрака. Идем сразу включать э, щиток Надеюсь, он в гараже Эх, жаль Так, этого у нас нету Куклы Круга у нас тоже нету Доски у нас нету Скорее всего, это либо шкатулка, либо карты угу. а, Скорее всего, он здесь на кухне Раз звонит звонок и валяется вилка. Так, ладно. Будем предполагать, что это кукла. Кух... Кух... Кукла, хотел сказать. Кухня. Сейчас включим свет. Сходим за камерой, за рацией и за блокнотом. Рация блокнот и камера. Я посмотрю призрачный огонек. Надеюсь, это не мимик. А то как-то мимик. Ну, кстати, не факт, что он еще здесь. А, призрачный огонек есть.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 МПшка здесь у меня была. Господи. Ладно. нас следы есть. Что там по мимику, да? Я говорил. Что там по мимику? Блин. Так, ну мимик должен дать либо минусовую, либо... Либо либо что? Либо радиоприемник. Банш, ханту, абаки. Это не ханту? Ну, может быть, сейчас минус появится, я не знаю. Давайте мы наверное, термометр возьмем, чтобы он был. И возьмем зеленочку. Посмотрим, где он находится. Если будет минус, это либо мимик. А, это ли мимик будет. Если будет... А, все, только... Только у нас может быть, может быть либо мимик, либо вот кто-то из этих призраков. А, здесь его нету. Кстати, а как он мне дал призрачный огонек? Интересно, интересно. А где он? Так, у нас ничка здесь есть? Нички здесь нету. Это все-таки кухня, я думаю, да? Вот, блин, странно, вот непонятно. Может быть, и не кухня. А может быть, и кухня. Не, это кухня. Это кухня. Зеленочку, сейчас мы. Блин, надо зеленочку как-нибудь сюда поставить. И камеру как-нибудь. Вот так. Ага, отлично. Фотоаппарат, фотоаппарат. Что мы можем сфоткать? Пока ничего. Давайте. Еще раз попробуем с ним поговорить. Может быть, все-таки это мимик. Дядя, не надо. Ага, перебил лампочку. Это у нас не. У нас, она, не может быть. Так. А что мы хотим? У нас, в принципе-то.. Что меня еще? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой. Так, ладно, давайте мы попробуем все-таки думать, что это не мимик. Он там все швыряет. Что? Я не понял я еще сейчас, сейчас сейчас вообще ничего не понял это кто это кто такой это не может быть и баги. Это это вообще мимик мимик который что демона скопировал прикол да сколько был накатки Пять минут ладно поехали следующий сразу А, два распятия, сейчас добавим быстренько. Раз-два, два распятия. А, два распятия, соль, успокоительная и благовония. А, соль, успокоительная благовония. Все, мы все добавили? Блин, надо все добавить. А, поехали сразу. Хоть бы не мимик, да? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ага, <связывающие> Да-да-да А кого он копировал? Демона? Я вообще там при свете находился постоянно Ладно Кристофер а, Дайер Сфотографировать благовоние, сбежать при от призрака Стоп, cool. а здесь чего-то не хватает like here, А, я фонарик мощный не взял блин. Ладно, будем ходить со стрёмным фонариком Такая вот получилась у нас Быстрая каточка. Блин, опять щиток в подвале. Интограмма. Интограмма – это хорошо. Мы сможем что-нибудь придумать. Так, и что у нас пока тишина, да, везде? Дай нам знак, о, тихо. Что было? Или мне показалось? Что-то где-то было. Что-то он где-то швырнул. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Ладно. Пойдемте смотреть, наверное, возьмем камеру сейчас. Термометр. Все-таки будем через термометр поискать. Раз он не хочет взаимодействовать с окружающей средой. Термометр, рацию. А! А, -а! а я термометр не купил. Это очень плохо, кстати. Прям максимально плохо, я не знаю. Ну, ладно. Попробуем посмотреть так. Термометр не взял? Мне бы сейчас очень сильно помог. Где ты можешь быть? не хочет взаимодействовать катка обещает быть веселый ну нету да нигде вообще так еще гараж не смотрел здесь так это уже хорошая новость что хотя бы возможно он будет где-то здесь на кухне призрачного огонька я не вижу ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой Ай-ай-ай-ай-ай-ай. И МП2, следов у нас нету. Так, а если он в этой комнате? Ты молодой? Ты молодой? Ты, ты молодой? ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты где? Дай нам знак. Ты где? Ты где? Дай нам знак Ты где? Ты где? А я где? Стой, подождите, я заблудился Так Так, по стеночке, по стеночке Господи, где я? Так, это окно Это, ага Блин, блин, блин, я вообще ничего не вижу Это что? Ой эти страшно Так, ну пока непонятно мне Камера, короче, молотит Ой, рация Может, в подвал? А, я очень долго в темноте нахожусь И это очень плохо Ой -ой. Ты молодой? Ты молодой, ты старый, ты молодой. Alors, ojos, ты молодой, little... ты молодой, ты старый, ты молодой. Ты молодой, ты молодой, ты старый, ты злишься, ты молодой, ты молодой, ты молодой. Ты старый, ты злый, ты где? Ты рядом, дай нам знак. Дай нам знак, дай нам знак, дай нам знак. Дай нам знак, дай нам знак. Ты молодой, ты старый, ты где? Ты злишься, ты молодой, ты старый, ты где? Ты где? Ты молодой, ты молодой. А, ладно, он, похоже, где-то в этой области. Но следов у нас нету. Но он может их прятать. А, давайте, а камера где? Нет. Выключим, будем все-таки слушать. Камеру куда поставил? Я не помню. А вот здесь, кажется. Нет? А куда я камеру поставил? Блин. Ну как так-то? Я ее куда-то поставил или я ее просто скинул? Не понял сейчас. Так, ладно, мы сейчас через машину камеру посмотрим где. Ладно, пойдемте выйдем на улицу. Все-таки. Ладно, там дверь трогает. Но у нас улики нету ни одной. Мне надо посмотреть вообще, где камера. Куда я камеру-то делал? Она же не в руках у меня, нет. Как я так ее не увидел? Ладно. А, какие еще задания? Сфотографировать, благовоние, сбежать, сфотографировать. Давайте фотик возьмем. Очень плохо, что нету термометра. Я не понимаю, в какой он комнате. Он телебит вот эти две двери. Но знак не дает. Поэтому я предполагаю. Предлагаю точнее как сделать. Я поставлю сюда зеленочку. И возьму камеру. Вот так поставлю камеру. ой, -ой, -ой. Вот так кину ему блокнот сюда, в проход. Возьму вот это и ЕМП. Смотрим следы. Следов нету. ЕМП 2. Ноль улик. Если что. Просто ноль. Хочу взять камеру и посмотреть все-таки сюда. Минус, минусовая есть, отлично У нас есть минусовая температура, значит мы сейчас вот так сделаем А где минус был? Здесь, в этой комнате минус Ну дыши, это минус был Я отчетливо видел минус. Минус 3D вообще у нас. Здесь, в этой комнате, минус, что ли? эти минус отлично все можно пожалуйста нарисовать а, у нас одна улика только минус ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты молодой Я здесь был Нычка есть нички нету О, кости кстати можно сфоткать ее можно ее и сфоткать можно сфоткать еще и пентограмму он там швыряет все mp3 так, ладно, давайте мы его оставим пока что здесь Наедине с самим собой Может быть, все-таки это следы? Наедине с самим собой и уйдем Блин, я не могу уйти, не посмотрю Рисует Это у нас минус и блокнот ладно пойдемте подумаем в машину сейчас потому что мне кажется что, может в любой момент начаться охота это минус и блокнот это не демон и не морой а -а -а, ревенант у нас он ускоряется когда меня видит да правильно я думаю давайте проверим ревенант Будет только всех, без звонит. Взлажный ревенант медленно пока дремлет. Однако может пригласить ревенант в скорость во время охоты. Исследуй свою жертву. Да, отлично. А, я возьму сразу с благовоние. Но ну, мне, в принципе, рассудок понижать не надо. Сфотографировать, сбежать. А, единственное, что мне надо посмотреть сейчас, это нычку. Где я буду прятаться? Может, если это ревенант? Ага. Надеюсь, здесь есть. Нету. Так А вот это интересно Гаражи тоже нет Чё, Подвал бежать что ли? Подвал не хочу бежать Подвал нычка Блин, блин, блин, блин, блин Это очень плохо Так Что мы можем еще сфоткать? Его Дай нам знак Покажись. Покажи себя. Нет, тут вот она мне надо. Покажи себя. Покажи себя. Ну что я думаю? Пойдемте зажгм. Нет, подождите. Я хочу еще одно благовоние взять. Короче, сейчас зажгм и.. Э, здесь художественно начнется. Сейчас мы зажгм эту. Пентаграмму, сфоткаем его И посмотрим, как он начнет охоту Если он в виде меня Быстро будет идти То значит это. Давайте, знаете, что сделаем сейчас еще Ага, 50% где-то было Объясняю, зачем я съем? съел Потому что мне не надо поддержать рассудок Я сейчас просто зажгу, сфоткаю и убегу Свет моргает я просто сфоткаю и убегу. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас Моревика поймаем. Но это не демон. И не Морой. Морой бы в рацию не ответил. Back. I've got some jobs ready for you. А, я звук выключил, когда за мной призрак охотился Короче Такая вот катка получилась Я звук выключу, потому что у меня тут звуки были посторонние в доме Очень обидно на стриме лучше получалось, конечно, ловить призрака. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень рад, признателен. Заходите на стримы.